Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для скорпионов на вторую половину июня две тысячи двадцать первого года. Под колодой. Под колодой у нас карта восьмерка кубков. Ну что ж, это карта, когда мы уходим. Уходим от ситуации, может быть, оттуда, где мы уже отжила все свое. То есть нет никаких эмоций. Чаши обычно перевернутые, восьмерка чаш когда мы уже несчастливы, может быть, в отношениях, когда нет никаких, никакой любви не осталось, никакого даже уважения иногда не осталось, с работы, которая не удовлетворяет никаким потребностям, даже ни материальным, ни душевным каким-то, не приносит никакой радости. И вот мы уходим, поворачиваемся спиной в неизвестность, потому что на карте луна. То есть мы не знаем, что нас ждет в будущем, но мы готовы, у нас нет уже никакой драмы, мы давно осознали, что пора уходить. И вот этот сам факт константирует вот эта вот карта. Давайте посмотрим, как она проиграется в основном раскладе. Тема, Тема ваших двух последних недель июня, карта «Девятка посохов». Предпоследняя неделя, карта «Мага», «Четверка кубков». Девятка кубков и пятерка посохов. Тройка посохов. Карта мира. Паш посохов и, пят... и карта иерофанта. Ну что ж, давайте начнем с темы. А тема у вас девятка посохов. Это карта воина. Это карта, вот как будто генерал, который ведет за собой войско. То есть, э, это карта человека, который, э, у которого уже есть жизненный опыт. То есть, он побывал не в одной битве. То есть, и раны были какие-то жизненные, жизнь наносила. И как бы все пережили. Но карта это еще и позыв, что ли, она говорит вам, что вот это ситуация, в которой вы находитесь сейчас, это ваша последняя битва. Ни в коем случае не опускайте оружие, не опускайте руки. То есть надо еще чуть-чуть потерпеть, еще чуть-чуть выстоять, и тогда победа за вами, и тогда вы сможете расслабиться. Вот так вот. Но карта еще говорит, что от вас зависят люди. То есть вы, конечно, впереди. Кто-то впереди своей семьи, кто-то впереди своего по работе, может быть, вы ведущий что-то, ведущий в какой-то области. Ну, вы, может быть, вы от Отстаивайте что-то, что-то для себя, что-то для своей семьи, что-то для... по работе вы отстаиваете перед начальством. Ни в коем случае не отказывайтесь от этого, потому что после девятки идет десятка, когда нам можно будет скинуть весь груз вот этой вот ответственности себя и расслабиться. Ваши первые карты, карта мага и четверка кубков. Замечательная карта, карта мага, карта номер один в среди старших арканов, говорящие о новом начале, номер один. Ну что такое карта мага? Маг говорит вам, что нам, всем нам, о том, что мы сами волшебники в своей жизни. То есть у нас все есть для этого. То есть Бог, природа, вселенная, во что вы верите, они дали нам все, все, что надо, и надо просто правильно пользоваться. То есть вот этими всеми ресурсами обычно в традиционной колоде перед магом четыре элемента таро тут тоже нарисованы четыре элемента но в несколько такой метафорической форме обычно это чаши которые говорят о том что эмоции чувства у нас они у всех есть это еще любовь то есть мы любим кого-то нас кто-то любит забота посохи посохи это работа это карьера но это еще Наша креативность, артистизм, какой-то талант, к чему у нас какое-то хобби, может быть, даже тоже. У всех тоже есть у нас какие-то свои таланты. Кто-то, я не знаю, вышивает крестиком, кто-то, я не знаю, готовит или еще что-то. Мечи ⁇ это наша интеллектуальная. Способности, интеллектуальные способности, uh, ум наш тоже всегда всем дает <смех> Бог. Ну и последнее – это пентакли, это ресурсы. У кого-то это деньги, а у кого-то это знакомые, друзья какие-то, люди какие-то. Это тоже ресурсы, чем вы можете воспользоваться. Вот надо уметь пользоваться всем тем, что дала вам природа, что дала вам Вселенная, и творить вот это волшебство своей жизни – то есть быть вот этим магом, быть вот этим, этим волшебником своей жизни. И не сидеть вот так, склоня голову, как говорит карта четверка кубков. Эта карта заскучал. Карта, знаете, даже какой-то апатии без интереса. Ну, разбудите, разбудите вот это, вот это магическое свое волшебство, включите. И как бы разбудите себя, потому что карта еще четверка кубков говорит об э, потерянных возможностях. То есть утерянных возможностях. То есть, может быть, если вы заскучали на работе, может быть, кто-то предложит вам вступить в бизнес, заняться своим бизнесом, пойти на новую работу, но как-то нет интереса, нет у вас вот к этим предложениям, которые будут поступать к вам. Если вы заскучали в отношениях, вас будет, может быть, кто-то будет звать на свидание, кто-то другой, кто-то более интересный человек. Тоже вы как-то без интереса, или вы заскучали в одиночестве? Так сходите на это свидание, может быть, человек окажется интересным для вас. Поэтому э, я думаю, что вот и новое начало, карта номер один. Стоит вам только победить свою вот эту вот апатию, даже немного лень, я бы даже сказала, тогда что-то новое может случиться в вашей жизни, новая работа придет, новый человек, новые отношения у вас могут начаться ну и замечательная карта карта девятка кубков и пятерка мечей пятерка мечей не особо такая знаете позитивная но в данном вот как бы в данной комбинации она говорит о победе причем знаете какой я отстоял свое мнение я отстоял свою позицию. Я отстоял свою какую-то мысль. Может быть, у вас был план какой-то. Может быть, были другие. Например, по работе мы высказываем. Вы какую-то идею вы подали на работе. И кто-то высказывает против вас, оппоненты. Но вы сумели отстоять вот эту вот свою идею, свою какую-то мысль свою какую-то. И я думаю, вас заметили, потому что, либо вот, если, может быть, это в любой среде, может быть, где, где, где вы смогли отстоять, перед кем, может быть, у вас конфликт какой-то был с человеком, но вы сумели отстоять свое мнение с кем-то, перед кем-то. Потому что девятка кубков – это карта, это, знаете, младший аркан, карта звезды, то есть все то же самое, то есть исполнение желаний, мечтаний – одна из самых позитивных карт в колоде Таро. То есть что-то, что-то такое вот принесет вам очень, может быть, вот это то, что вы… Может быть до этого по жизни вам не удавалось вот так вот ступнуть топнуть ножкой, отстоять себя, отстоять свое мнение, а этот раз вы смогли, и для вас это огромное достижение. И вот это принесет вам много такой, знаете, душевного какой-то благодати что ли, радости. Карта девятка кубков – это еще карта празднования чего-то, столы накрытые, выпивка там. Единственное, что всегда помните, не перебарщивайте вот по этой карте. У каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты – это карта перебор с алкоголем, перебор с едой. Поэтому старайтесь держать себя сбалансировано. А... «Тройка мечей» и «Карта мира». Ну, «Тройка мечей» – одна из самых негативных карт в колоде Тара, но... Тут же рядом карта мира, которая последняя карта в череде старших арканов, говорящая успешное завершение какого-то цикла. То есть для тех, для кого, у кого был какой-то темный период, черный период, у кого-то какие-то были проблемы, может быть, проблемы с отношениями, может быть, вас бросил кто-то, вы ушли, но до сих пор как бы, мучаетесь, какие-то болезни для вас это, у кого-то проблемы финансовые с родственниками, с детьми, с разной, любой точки как бы, с любой стороны где-то что-то вас кто-то обидел очень сильно вот эта вот тройка мечей в традиционной колоде называется карта разбитого сердца кто разбил вам сердце но тут успешное завершение то есть это в прошлом это уже вы выздоравливаете из этого это ушло эта ситуация закончилась тройка вот эта вот карта мира Карта успешного завершения какого-то цикла, но это еще карта расширения. То есть завершился этот период и дает вам возможность э, двигаться дальше куда-то. Это еще карта всего заграничного. Кто-то, может быть, уедет. Еще вот по этой карте рядом с этой, может быть, вам до этого отказали, например, в визе, не смогли оформить документы какие-то или еще что-то. Я думаю, если вы повторно подадите, вы получите это, каким-то образом вы получите или принесете какую-то нужную бумажку, какой-то документ, и все у вас получится, потому что выезд может быть. Для тех, кто не сдал экзамены, может быть, вам придется пересдать. Пересдадите, и вот тогда закончите свой университет, институт, какие-то курсы, что-то, и тогда вы сможете искать более такую престижную работу, может быть. Ну и с, все, что связано с границей это выезд, может быть, как я сказала, это может быть... Командировки за границу, это может быть, если у вас свой бизнес, работа с партнерами. Через трудности, конечно, но трудности заканчиваются у вас, уже закончатся вот к концу июня. Поездки куда-то могут быть, торговля с иностранными партнерами, или вы, как бы, может быть, вы для них иностранный компаньон, что-то в этой области. Может быть, просто путешествие вы закроете, вот скажете, хватит, я настрадался, пора отдыхать, все, закрываю дверь и уезжаю куда-то. Паш посохов и карты Иерафанта. Паш посохов – это, во-первых, дети, в данном случае ребенок, элемент огня, лев, овен, стрелец. Ребенок может быть музыкальным, артистичным каким-то, может играть на каких-то инструментах, может быть рисует что-то вот в плане креативности, может быть. Но это еще и первые шаги, кто-то начнет новое хобби какое-то, может быть, вы начнете рисовать, запишитесь в кружок, может, вы начнете заниматься спортом. Посох ⁇ это энергия. Первые шаги в чем-то. Часто эта карта иногда говорит, мы можем какое-то хобби переводить в бизнес, может быть, первые шаги в бизнесе, с основан на вашем хобби, может быть, вы хорошо шьете, и теперь вы решили открыть ателье, вы, например, я не знаю, хорошо рисуете, открыли галерею, что-то в этой области может быть, но посохи – это еще и сексуальность, поэтому, может быть, у вас первые встречи с кем-то, первые свидания, и вот такая вот, знаете, страсть может загореться между вами. Карта Иерофанта, во-первых, карта, благословляющая вас всех на какие-то хорошие дела в этот период, мои дорогие. Старший Аркан представляет знак Зодиака Тельцов. Тельцы – ваш противоположный знак, кстати. Карта правил, но таких, знаете, моральных устоев, то есть не законов а вот говорящие о том, что надо жить по правилам, по моральным устоям своим, как вас вырастили, во что вы верите и не отходить от этого. Это еще карта учителя, то есть может быть у вас появится какой-то спиритуальный гуру, может быть или что-то в этой области, либо вы начнете изучать религию или спиритуализм, может быть или как бы кто-то, может быть, преподавать пойдет. Вообще преподавать можно вот по этой карте или учиться на более высоком уровне, аспирантура, какие-то курсы повышения, что-то вот в таком плане может быть. Ну, еще эта карта религиозного брака, крещения. Кто-то, может быть, сходит в, я не знаю, мечеть, в церковь, и там у вас произойдет обряд либо крещение ребенка, либо обручение даже свадьба тоже, религиозный обряд свадьбы может быть по этой карте. Ну что ж, мои дорогие, замечательные карты. Давайте посмотрим, что добавят нам карты Ленорман к этому раскладу. Точно поездки. Вот вам и карта мира. Карта ребенка. Упоминали мы ребенка, кстати. Новое начало пришло время, мои дорогие, пришло время начинать что-то, причем для кого-то это связанное с поездками, с перелетами, либо пересекать какие-то моря, океаны. Кто-то, может быть, на самом деле с ребенком едет за границу, либо ваш ребенок вы отправляете его учиться, может быть, куда-то. Правильное время вы выбрали, кстати, для этого. Либо ребенок это еще, как я говорила, новое начало, это совершенно новое. Вы первые шаги делаете в этом направлении для того чтобы вот может быть уехать куда-то переехать куда-то тоже замечательно давайте посмотрим что у нас про любовь романтические ангелы флиртуйте вот так вот добавьте какой-то такой перчинки в ваши отношения флиртуйте друг с друга оракул мудрости для скорпионов Помощь, к вам может прийти какая-то помощь, причем, знаете, какого-то э, белый медведь это карта какого-то человека статусного или человека, у которого есть какая-то власть или сила, кто-то может вам вот, под, вот эту вот подножку, то есть дать вам какую-то помощь, э, помочь вам вот взлезть, э, взлезть на его спину, то есть помочь в чем-то, э, подставить это вот э, что-то для вас, чтобы вы смогли достичь того, чего вы хотите. Оракул эзотерический. Мудрость. Вот так вот, мои дорогие. Так что не торопитесь, обдумывайте все. Карта мыслителя, карта мудрости. И пусть вам вот такая вот карта, мудрость, это карта, на карте нарисовано Солнце, Солнце это позитив